Сейчас, когда работы, и третье предложение региональное отделение СССР Русской политической партии, партия ОССР. 10 марта, спасибо, на свидания рабочей группы, уважаемые Стажей, как не думаю, Почему? Стажей, как да. А кем у нас работает Ефремов, Елена в настоящий момент? В настоящий момент он работает в администрации района, Ну, я вам сразу скажу, да, если вы должны мне свой вопрос, что я буду голосовать, конечно, уже против, потому что я считаю, что фарламовская партия не безусловная да? справа, это во-первых. А во-вторых, честно говоря, количество работ, что если мы выносили оно касалось вопроса формирования комиссии говорили, что при такой ситуации и мы не имеем возможности. И мы учли эти разъяснения, и все пять представителей были назначены. Относительно преимущества у партии, которая стала по уже после формирования комиссии федеральный закон никаких указаний для нас не содержим. Поэтому при прочих равных оценивая и оценивая то, что человек 5 лет проработал с этими участковыми комиссиями и провел 4 избирательных кампании, И посадить. В законодательство санкт петербурга Поэтому, в связи с тем, что данные нормы вносят взаимосключающий характер, мы применяем их для миссии Вопрос можно? А в чем? которые выдвинули потом в, в, в район и взяли в навод службы. Это готовый, выращенный в районе человек, кадр. Я, вы оба правы, вот я понимаю, что и закон, и, и проблемы защиты э, субъектов движения новых политических партий парламентских, прежде всего, это одно, вот здесь ситуация. Поэтому я лично буду голосовать за эффектуру, которую я знаю по работе. В данном случае закон не нарушает, как он, полагает, что я не данное решение, и то том что он говорит. Спасибо. А в конце да, да, работе? Пожалуйста, пожалуйста. вопрос на Борис прошу Бориса буду голосовать против. Он давно уже отошел от нашей системы, очень давно. Это служба ну, Мы давайте за... Борис, Борис. Давай, кто взгляд, за данный вопрос? за вопрос? За. Ну, Вы в за квартиру. я буду за квартиру роста, в государственном Второй вопрос о а назначении председателя телевидения комиссии номер 25. Портом я Вопрос. А вот должен председатель? Нет? А кем работает Николаевна? Ой, я вам на память не скажу, кому он пенсионер, если не ошибаюсь, человеку. Здравствуйте, прошу вас, только один